Друзья, продолжаем наш цикл лекции Толковая Библия Сынов Света и сегодня мы с вами узнаем, как в обычных именах Иисуса, которые мы находим в Писании, скрываются удивительные вещи. Ведь все мы помним, что в Писании мы можем найти очень много имен Иисуса, но сегодня мы поговорим об самых простых и известных вам именах, это... Иисус, Рави, Назарей и Христос. Итак, что же можно найти в этих именах? Считается, что настоящие пророки знают тайны и могут двигать горы. Вот как об этом нам написал Павел. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто то есть знание тайн это безусловный признак пророков и ранее вы научились переставлять горы и вы поняли в чем заключается этот образ двигать горы а теперь продолжим приобщение к другим тайнам писания итак откроем википедию потому как именно на нее привыкли ссылаться мои оппоненты и прочитаем там то что мы сможем в ней найти про имя Иисус. Иисус имя нескольких библейских исторических личностей является краткая форма имени Иехошуа, имя состоит из двух корней Иехова и спасения. Существует разное произношение этого имени Иехошуа, Джесус, Джошуа, Джисис, Иешуа, Иезус, Иван, Хесус и так далее. И наши оппоненты на основании того, что имя Иисус может иметь происхождение от слов воеговое спасение, утверждают, что дескать Иисус был евреем. Ну, это утверждение употребляется вот, примерно такой причинно-следственной связи. Ветер дует потому, что деревья шатаются. Да? То есть согласно их логике, если бы деревья не шатались, то и ветер бы не дул. На самом деле... Для тех, кто считает, что Иисус не был евреем, более правильно понимать имя Иисус, как производное от имени Иса или Иша. Ведь общеизвестно, что в некоторых языках звук Се переходит в звук Ше. Например, это есть в том числе и в японском. Если кто-то занимался когда-нибудь спортом, он может подтвердить мои слова, что вот есть... Такие стили в карате там кёкушинкай и кёкусинкай, так вот не так, не так, неправильно, у них промежуточный звук, который трудно, ну, различим для нашего обычного русского уха. Итак, давайте посмотрим, что об имени Иисуса говорят другие проповедники. Следующее предсказание за Будды. За Будды идет следующее. Личность, описанная в Бавиште Пуране. Описывается Махарадж, или Великий Царь Шалибахана, который путешествует в Гималаях 2000 лет назад. Один из ведических царей. И он натыкается высоко в Гималаях в одном мистическом месте на личность, на Садху. Садху это означает преданный Бога. Он натыкается на Садху в белых одеждах, и он спрашивает его, кто ты, Садху? И он отвечает ему на санскрите. Говорится, что он Отвечает ему на идеальном санскрите. Он говорит ему, Ишапутра чамам витхи кумари гарпхи самбавам ахам иссамма сихинамаха. Я есть Сын Бога, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. Люди будут меня называть Иисус Мессия. И очень большой раздел в ведических произведениях также много информации посвящено мессии Иши или Иша. Иисус, буква С вы знаете, да? Допустим, в еврейском нету. Иша, он Иша. Даже еще у Булгакова в мастере Маргарите, он там называет иша, иша. Иша на санскрите означает Ишвара. Бог Иша значит от Бога. Слово Христос, тоже удивительное слово. Вы знаете, да? Немец бы как сказал хорошо? Хорошо, да? Поэтому Христос Криш Тоша. Криш это Всевышний. Кришта или Кришна называют. На санскрите. Это всепривлекающий Бог. А, Тоша означает удовлетворить. Есть одно из имен Господа Шивы. Ашутоша тот, кого очень легко удовлетворить. Криштоша означает тот, кто удовлетворяет Бога, то есть Божий помазанник. Итак, слово Христос также назначает, что? Божий помазанник. Это не фамилия. Это определение личности, которая пришла с определенной миссией. Если вы будете знать язык, то там будет не Христос, а будет Криштош. Криштоша, то есть тот, кто пришел от Бога и делает миссию, чтобы удовлетворить его. Мессия. Обратите свое внимание, что точно так же ведическими корнями или ведическим учением расшифровывается и другое имя Иисуса, Равви. Ведь как общеизвестно, на санскрите слово Рави означает солнце. Само солнце в ведических текстах соотносится с именем Харе. И именно так и говорил своим апостолам Иисус. Харе На греческом означает радуйся, они так думали. Потому как именно на греческом слово Хари означает, ну одна из форм а, глагола радоваться. И что самое важное обратите свое особое внимание на то что только иуда называет иисуса этими двумя сакральными именами откроем евангелие от матфея подойдя к иисусу сказал радуйся рави и поцеловал его то есть на греческом иуда сказал хари рави назвал его двумя именами Санскритскими словами, да, двумя именами единого ведического Бога. И поцеловал его. Почему он его поцеловал? В древности в уста целовались только равные при приветствии. Другие неравные падали ниц на земле. Ну, также, смотрите, имя Назарей, согласно общепринятой этимологии, не имеет вразумительного объяснения. Можете сами увлекательно провести время, исследовав многие библейские энциклопедии, толкования и так далее. Они пытались, я имел в виду толкователи, пытались вывести имя Назарей из. Ну, я прочитаю дословно. Википедия. Назарей. Иврит Назир, посвященный Богу. В иудаизме человек, принявший обед на определенное время или навсегда, воздерживаться от употребления винограда и произведенных из него продуктов. В первую очередь вина. Далее, не стричь волосы, не прикасаться к умершим. Число 6. 1. 21 стих. Степень святости Назарея приближается к святости Коэна и даже первосвященника. В случае нарушения обета назарея должен остричь голову, принести искупительную жертву в храме и начать свой обед сначала. То есть есть целая глава, что должны делать Назареи. И если мы сопоставим то, что должен делать Назарей и то, что делал Иисус, мы увидим, что Иисус все это нарушает. Он пьет вино, Он. Прикасается к умершим, он не приносит жертвы в храме и так далее. Но, что общее? Если допустить, что смысл слова Назарей можно понимать как преданный Богу, искренне преданный Богу, то Иисус в этом смысле был Назареем. Он искренне преданный Богу. Но это не иудейское понятие. И, вернее, не только иудейское понятие. Итак, вот что пишет об э, имени Иисуса православный сайт Азбука. Почему Иисус был назван Назареем? Согласно Евангелисту Матфею, Иисус Христос был наречен Назареем сообразно древним пророчеством о связи с проживанием в городе Назарете. То есть Матфея 22 23. Ну, никак э, авторитетные толкователи. Не подтверждают это мнение сайта Азбука. То есть это безличное мнение, что если Иисус проживал в Назарете, то его назвали Назареем. Да сбудется через пророков, что он Назареем наречется. Мы помним э -э, с вами это место, да, и этих пророчеств никто не нашел. Ну, вторая версия которую предлагает нам сайт азбука является следующее имя на заре созвучно еврейскому слову нецер буквально означающему отрасль или ветвь этим именованием христос обозначается в прочестве исаи и произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его и почет на нем дух Господень. Ну, кроме того несмотря на некоторые внешние несоответствия жизни миссии жизни ветхозаветных назареев Служение Иисуса все же сопоставляет с Назарейским. Ведь если Назарейство осмысливалось в Древнем Израиле как посвящение Богу, то кто, если не Христос, послужил для нас идеальным примером святости и послушания Всевышнему? Ну то есть э, здесь мнение сайта Азбука совпадает с, э, скажем так, вне иудейским пониманием. Э, преданности богу то есть это ведическая доктрина она же встречается и в мусульманстве то есть стать преданным то есть в этом смысле иисус возможно был назареем но повторяю в иудейском более конкретном смысле назареем он не был что нам дает этот разбор то есть мы поняли что этимология слова назарей загадочна для наших пастырей ну, давайте Сначала по пунктам разберем все, что они сказали, а потом предложим нашу версию. Итак, согласно Евангелисту Матфею Иисус Христос был наречен Назареем, сообразно с древними пророчествами в связи с проживанием в городе Назарете. Это Матфея 2, стих 22, 23. Повторюсь: а кто-нибудь видел эти пророчества? Их ищут очень давно и до сих пор не нашли. И вот что мы читаем в толковой Библии Лапюхина на это место. Трудность при объяснении рассматриваемого места заключается в прибавке, сделанной евангелистом, да сбудется реченая через пророков в том, что Матфей приписывает слова Назореям наречется пророком? Каким? На этот вопрос пока не удалось ответить никому, потому что слов, приписанных евангелистом пророков, нет ни одного из них. Вот что нам говорит толковая Библия Лапухина, составленная цветом богословия до революционной России, которые работали над сводным толкованием всей Библии более 15 лет. То есть никто не видел этих самых пророчеств о Мессии, именно в Мессии Назарее, в Ветхом Завете. Но продолжают, несмотря на это, утверждать, что Иисус назван Назареем во исполнение этих пророчеств. Очевидно, что это абсурд. Ну, второе рассмотрим. Авторы сайта Азбука утверждают также, что имя Назари созвучно еврейскому слову Нецер, да, буквально означающему отрасль или ветвь. То есть этим именованием Христос обозначается пророчество Исаи. Это мнение, размещенное на сайте Азбука, противоречит толковой Библии Лапухина. Повторюсь, и это один из многих примеров запутанности, противоречивости, толкования одного и того же места даже в рамках одной конфессии, в данном случае православной. Понимаете? Далее, авторы православного сайта Азбука также утверждают, и это, кроме того, вернее, несмотря на некоторое внешнее соответствие жизни Мессии жизни Ветхозаветных Назареев, его служение все же сопоставляет с назарейским, ведь если назарейство осмыслилось в Древнем Израиле как посвящение Богу, то кто, если не Христос, послужил для нас идеальным примером святости послушания послушания Всевышнему? То есть, чтобы человека называли назареем, нужно, чтобы этот человек соблюдал все, что закон Моисея предписывает назареем. Иисус нарушал эти правила. Ну, какой же выход, да, из этого всего? То есть имя на заре, не имеющее вразумительного объяснения в христианских толкованиях, легко расшифровывается русским языком. На заре. Так что полностью соответствует имени РАВИ. Солнце. Которое, собственно, и появляется ранним утром на заре. И эти два наших примера полностью соответствуют призыву радоваться, потому как радоваться по-гречески звучит как ХАРИ. А Хари ⁇ это тоже одно из имен единого бога, которым могли называть Солнце в том числе. Понимаете, как складывается мозаика? Более того, что самое интересное, наша версия подтверждается следующим. Общеизвестно, Иисус дал Симону новое имя Петр. И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камня я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это Матфея 16, 18 стих. То есть это место наши оппоненты приводят в качестве того, что иногда вот, нужно обличить Ярового, как же так? То есть церковь не может быть во власти ада. Ну это их сугубое мнение, сейчас мы его разобьем. Смотрите, в чем тонкость? Нам в русском синодальном переводе помечено специально, что под именем Петр нужно понимать греческое слово камень. И именно камень. Залезьте и посмотрите. А по-гречески, вы знаете, как звучит камень? Петра. И теперь я говорю тебе, ты петь Петра. И на семь камней, петь Ра, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот первоначальный смысл слов Иисуса. Тогда только врата ада не одолеют церковь, если они в ней будут петь Ра. Храм, хором Ра молимся, да? Вот, повторяю, на каком камне Иисус воздвиг свою церковь. И именно тогда врата Ада не одолеют ее, потому что солнце ну, не подвержено темноте, как мы знаем. Ра, как общеизвестно, это солнце, до да, Санскритское слово Рави тоже переводится как солнце, и это же санскритское слово Рави расшифровывается русским языком. Ра, видишь? То есть индусы бегали за нами, за русскими, да, записывали, как могли. И из этого получились санскритские термины. Это отдельная тема лекции, я ее когда-нибудь раскрою. Очень многие санскритские слова расшифровываются простым русским языком. И тем более, если Иисус нас учил «Я и Отец одно», в имени Иисуса как бы совмещены Иисус и имя единого Бога. Да? То есть мы поняли, что сама идея находится в имени Иисуса, Иса. Бог, да, на санскрите. О том же самом, но чуть по-другому сказал Дэвид Тайк в своей лекции «Лев уже не спит». Ну посмотрите, да, что голограмма — это единая часть целого. Что смешно, я говорю об этом годами. И тут я натыкаюсь на этот очень-очень официальный журнал «New Scientist» за январь 2009 года. И на его обложке вижу вы голограмма проецируемая с края вселенной и вам не обязательно проходить все круги академии что чаще всего наихудше из возможных вариантов поскольку вы будете ограничены размерами коробки размерами почтовой марки своих убеждений чтобы понимать реальность нужно лишь принять это она вокруг нас несет в себе это знание и тут возникает вопрос Каким образом что-либо может быть и волной, и частицей одновременно? То, что квантовая физика открыла, сама удивившись, что «да как такое может быть?» Очень просто. После создания голограммы, волна никуда не исчезает, пока голограмма проецируется. Они обе существуют одновременно. Информационное построение и декодированная голографическая форма. Частицы и волна существуют одновременно. Все до смешного просто. Люди часто считают это очень сложным. Одно из интереснейших свойств голограммы то, что каждая часть это меньшая версия целого. Поэтому если разрезать голографический снимок на четыре части и направить лазер на одну из них, вы получите не четвертую часть картинки, вы получите в четверо меньшую версию всего изображения. По этой причине из-за этого происходят подобные вещи. Поэтому рефлексологи имеют возможность находить точки на руках и ногах, и еще где-то, соотносящиеся с различными органами и частями тела. Таким же образом акупунктура способна, как и рефлексология, используя точки на ушах, делать что-то здесь, это влияет на сердце, сделать что-то здесь, это влияет на печень. Потому что это голограмма. И это должно быть так, ведь каждая часть голограммы является малой версией целого. «Голографическая кровь» — это книга американского физика, которого зовут Харви Биггелсон. Я видел это. Он обнаружил голографические изображения в крови. Я смотрел сквозь один из его всерьез мощных микроскопов, и пока он увеличивал и увеличивал увеличивал изображение, моя кровь превратилась из крови в общем понимании, в кварцевый кристалл, когда мы дошли до максимального уровня, вот что мы и есть, кристаллы. Что ж, раз мы живем в голографической реальности, где все малая версия целого, мы сталкиваемся с принципом как вверху, так и внизу. Посему энергетическое поле человека столь же похоже на энергетическое поле Земли. Ведь мы меньшая часть голограммы Земли, а голограмма Земли — меньшая часть еще большей голограммы. И никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса, и целью проповеди Иисуса было привести всех иудеев к истинному Отцу и дать этим заблудшим овцам имя Отца. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. То есть, если мы действительно общаемся с Иисусом, то нам опять будет открыто имя Его Отца, когда для этого... Придет время. Или оно само нам откроется при истечении определенных обстоятельств. Теперь еще раз покажем, как все три рассмотренных нами имени взаимоподтверждают наш рассказ. То есть для тех, кто спрашивал, что это за новое учение, мы предлагаем людям. Я ответил языком Писания, чтобы у некоторых из вас сложилась единая картина, единые пазлы в одну картину. И вы поняли весь масштаб того, что мы рассказываем, как все, что мы рассказываем, пересекается в каких-то определенных точках. Еще раз повторю. Иисус достаточно часто говорит «радуйтесь». На греческом слово «радуйтесь» звучит как «хари». «Хари» на санскрите – это одно из имен единого ведического Бога, которого веды иногда отождествляют солнцем. Имя Назарей тоже указывает нам на солнце. То есть все три имени Иисуса указывают нам на одно и то же. В том числе на это же указывает имя Симона Петра. Петра. Это имя Симона Петра только усиливает нашу картину. Вывод. То есть мы увидели, как при помощи ведической традиции можно и нужно понимать имена Иисуса, что означает это для христиан. Да? В качестве ответа на этот вопрос я прочитаю два места. И чтобы правильно понять эти места, нам всем надо вспомнить, что Иисус в Писании уподобляется премудрости, то есть учению. И именно это новое учение можно будет узнать по заранее оставленным признакам. Итак, признак первый, по которому мы узнаем это самое новое учение, которое хорошо забытое старое. Откровение 19.12. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много дядим и имел он имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Имел он имя написанное. Эти написанные имена мы с вами частично сейчас разобрали этих имен больше и может быть мы когда-нибудь их тоже разберем теперь еще одно местописание и еще одна мысленная картина вспоминаем перед тем как я прочитаю что иисус в писании называется камнем и симон был назван иисусом камнем то есть освежим а, это в памяти сейчас деяние 411 он есть камень пренебреженный вами Зиждущими. Это об Иисусе. 1 Петра 2.4, приступая к Нему, к камню живому. Теперь, держа это знание в голове, что Иисусу подобляется камню, внимательно слушаем стих. Откровение 2.17. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя Иисус, как камень которого никто не знает кроме того кто получает вот вы сейчас получили аж два новых имени которые не знали ранее эти имена образно написанные на камне и камень мы можем отнести и к иисусу и к петру и в обоих случаях это имя новое ну я надеюсь что сегодня вам стали немного более понятны аллегории или загадки нового завета конечно же сейчас я не раскрыл во всей полноте смысл слов о понимании написанного имени и мы опять будем возвращаться к этому постоянно чуть позже когда будем разбирать тему второго пришествия и в следующих лекциях тогда мы с вами увидим на примерах что образы иисуса в евангелиях многосоставны и включают в себя образы всех богов которые были в то время то есть образ Иисуса подобен матрешке. Ну, скажу кратко, можно найти полсотни соответствия Иисуса и Будды, полсотни соответствия Иисуса и Сириса, много совпадений Иисуса и Гора, много совпадений Иисуса и Прометея, много совпадений Иисуса и Индры, много совпадений Иисуса и Диониса, много совпадений Иисуса и Бога Тота, Он же Гермеса, Иисуса и Бога Агни. И все это мы находим в Евангелиях. То есть образ иисуса он собирательный вот это то что касается написанного имени иисуса мы это тоже раскроем что я хочу вам сказать еще то есть то что мы сейчас показали является подтверждением того что мы действуем все в рамках писания мы действуем по писанию и ничего не говорим от себя мы просто показываем вам предыдущие заклады которые были написаны и показываем вам новое понимание тех или иных доктрин и друзья не стоит надеяться что царство тьмы то есть царство иеговы пойдет само по себе и без твоего личного участия необходимо понимать что один из наших наиважнейших уроков возрастания это умение преодолеть себя умение преодолеть собственные заблуждения собственную лень ведь все, что нам необходимо, описание нам дает. И по моему глубокому убеждению, самым мощным механизмом уничтожения царства тьмы является молитва очень наш, которую дал нам Иисус. Именно в ней скрыт очень большой пласт информации, который подобно неудержимой лавине запускает сворачивание господства бесов на нашей планете. Ведь если бы эту молитву... Только эту молитву читали бы все христианские конфессии, да еще и в правильном варианте, то наше преображение наступило бы очень быстро. Но эти христианские конфессии накладывают на нее свои тексты, разбавляя силу этой молитвы своими псалмами, стишками и песенками. И в этом разбавлении своими молитвами и дополнениями, которых не давал Иисус, эти христиане сводят на нет ту первоначальную силу и идею, которая заложена в этой молитве. Давайте вместе запустим процесс нашего преображения, который при достижении критической массы участников станет необратимым. Присоединяйтесь к нашей акции, суть которой заключается в обязательном трехразовом чтении каждый день молитвы «Отче наш» с 7 до 8 утра по вашему местному времени, с часу до двух по вашему местному времени и с 8 до 9 по вашему местному времени». В указанное время необходимо прочитать молитву минимум 11 раз, максимум не ограничен. Во время чтения молитвы необходимо представлять максимально ярко и с эмоциями, что всю планету уже залил бело-синий цвет цвета молнии. Вот правильный текст молитвы из самых ранних списков, в которых нет слова Аминь несущий. Те, кто желает может читать церковнославянский вариант по луке 11 глава очень наш и живи си на небесе да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя когда небесе и на земли хлеб наш насущный подавай нам на всякий день и остави нам грехи наши ибо мы оставляем всякому должнику нашему не веди нас во но избави нас от лукавого можно читать древнегреческий вариант отец мой который в небесах пусть будет освящено имя твое пусть придет царствие твое пусть осуществится воля твоя как в небе так и на земле хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы простили должникам нашим и не веди на свое искушение но избавь нас от лукавого злого внимание что очень важно если вы изменили хотя бы одно слово то молитва потеряла силу читайте правильный вариант без имени сущие без аминь этих слов в первых списках молитвы нет то есть этих слов в древнегреческих списках нет и в церковнославянских тоже нету и еще друзья если среди вас есть те которые понимают что надо объединяться не только на словах но и на деле я прошу тех людей связаться со мной мне и нашему движению нужна ваша помощь в том числе и в распространении информации до следующих встреч!